Ребята, всем привет! Я Анастасия, дизайнер компании Natan Group. Сегодня хочу рассказать, как сделать зеленую стенку из мха. Сегодня мы работаем на одном из наших объектов. Будем делать зеленую стенку из мха. Для этого нам необходимо, необходим мох и горячий клей-пистолет. Мы берем мох, наносим на него клей и делаем композицию на стене Чик -чик. сейчас мы будем прорисовывать границы нашей композиции чтобы в дальнейшем нам было проще сориентироваться где какой мог использовать на стене Тем временем, пока Анастасия делает вот эту стену из мха, я делаю вот эти 3D панели из гипса. В общем, у нас здесь идет такая оперативная работа, потому что через пару дней данный объект а. мы будем полностью сдавать нашему заказчику. На эту стенку у меня ушло почти два дня. Стенка 2 и 2 квадрата. Блин, Максима, это реально тупо. Нет, текст, короче, странный. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. И у меня тут летается. Говорите? очку Duo um. <laughs>